Тебе не нравится темнота? Итак, может быть мне стоит включить свет? С возвращением, сладенький. Ты скучал по мне? Конечно нет. Почему я такой маленький? Вау. Это просто случайность. На самом деле это рассказывает, что это ужасно удобно. Почему ты так много жалуешься? Я не умею петь. Я не умею танцевать. Все, что я делал, это пытался сбалансировать ситуацию. Мои воспоминания. Ваш опыт. Мои страхи. Ваши желания. Если действительно хочешь победить меня, то ну, сначала победишь самому себя. Мне кажется, что вы любите клоунов. Не так ли? Так что может быть это прекрасная возможность. Еще одно последнее. Не прикидывайся, дурочку, со мной. Мы оба знаем, что ты способен. Так что я -вот, отъемли снова и снова. Ну, окей, как раз я сегодня на интервью? Итак, я понял, это как «да», если вы не против. Хорошо, можете спросить меня, помните ли свое имя? Ваше имя вы не могли поназвать свое имя. Джейм. Да, Джейм, это твое имя, верно? Чикп. Вы помните, почему вы были здесь? Ребенок найден был мертвым лицом. Починал удушья. Его была найдена в мёртвом реке. Лица не узнала починного убийства. Похоже, мы наконец-то добились некоторого прогресса после третьей попытки. Ага, одну секунду, сэр, Чипилл. О нет, Чипилл, нужно восстанавливать. Отключайте на запись. на записи. У меня там не Даже если придется стать монстром. Ой, Файлс. педофобия.